Добрый день, дорогие друзья Сегодня я расскажу вам о монахах, которые по воздуху ушли в небо В 1960-е годы при Хрущеве Органы КГБ при содействии армии планомерно прочесывали Кавказские горы Вылавливали всех, кто там укрывался в основном монахов И отправляли в исправительные лагеря в 60-е годы я был боевым офицером, имел партийный билет и был начальником крупного вертолетного соединения. Имел большой опыт полетов в горах, где от летчиков требуется особое мастерство. Тогда на Кавказе мне дали задание следить на вертолете за группой монахов. Внизу на гору поднимались 11 монахов в черных балахонах. Немного ниже за ними зеленым оцеплением уверенно двигались солдаты оценив обстановку я передал по рации земля я воздух монахи движутся на вершину горы вершина горы обрывистая дойдя до нее им некуда будет деться там мы их и возьмем прием воздух я земля понял вас конец связи двое суток мы выслеживали этих монахов и вот операция дошла до своего завершения я не знал, что будет с монахами, когда их арестуют. Да, мне тогда это было и неинтересно. Я просто выполнял приказ. Тем временем монахи поднялись на самую вершину горы. Сзади их догоняли солдаты с собаками, а впереди бездонная отвесная пропасть. Я зашел еще на один круг и завис прямо над монахами. Ветер от лопастей трепетал их одежду и волосы. Они были похожи на стаю загнанных волков Солдаты тем временем приближались Вдруг внизу начало происходить что-то необычное Монахи встали в круг, взялись за руки и встали на колени Они начали молиться Потом все вместе встали и подошли к краю пропасти Неужели будут прыгать? Это же верная смерть Что разве они решили покончить самоубийством? С досадою подумал я и схватил рацию. Земля. Земля. Не подходите ближе, они хотят прыгнуть. Они на краю пропасти. Прием. Воздух. Я земля. Ждем пять минут и продолжаем движение. У нас нет времени, скорость темнеет. Прием. Понял. Конец связи. Не отрывая глаз, я смотрел на стоящих на краю пропасти монахов. И вот один из них, стоящий посередине, взял два посоха, сложил их крестом и три раза медленно перекрестил и благословил пропасть. Потом он шагнул первым прямо в пропасть. Но почему-то не упал, а каким-то чудом остался висеть в воздухе. Волосы мои зашевелились на голове. С высоты я ясно видел, что монах не стоит на земле, а висит в воздухе. Затем он медленно начал делать шаги и пошел как по дорожке. Он не упал в пропасть. Как? За ним шагнули и также пошли по воздуху все остальные монахи. По очереди цепочкой. И неспокойно шли друг за другом, поднимаясь вверх, пока все не скрылись в облаке. От увиденного я растерялся и потерял контроль над управлением вертолетом. Немного опомнившись, я вырулил машину, посадил вертолет на поляну и заглушил его. Минут через двадцать ко мне подбежали солдаты из зацепления. Я продолжал сидеть в кабине вертолета, пытаясь дать логическое объяснение увиденному. Солдаты обступили вертолет, и старший спросил меня. «Товарищ капитан, где они?» Куда делись монахи? Мы поднялись на вершину, но их там не было. Они ушли на небо. Громкий солдатский смех с протяжным эхом раздался в горах. Полковник метался по комнате и брызгал слюной. Потрудитесь объяснить, товарищ капитан, куда пропали монахи, которых мы выслеживали двое суток. И как вы повели оцепление по ложному следу? Моим объяснениям вы все равно не поверите, товарищ полковник. Так что вот мой партийный билет и рапорт об увольнении в запас. Уйдя из армии, я принял крещение и стал верующим человеком. Дивны дела твои, Господи. На этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу вам о тех монахах, которые через пропасть по воздуху ушли в облако.